У дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог. ру И мы сейчас с вами находимся у того самого дуба, о котором упоминал Александр Сергеевич Пушкин. музей усадьбы в Михайловском. Кто такой Александр Сергеевич, я думаю, рассказывать не нужно. Это наш великий русский поэт, который творил, который писал, который выражал свои эмоции и накладывал их на свои стихотворные строки. Кто знает, может быть и у вас есть стихотворный талант, просто вы еще об этом не знаете и просто не знаете, как его раскрыть и с какой стороны к нему подойти. Наши таланты это то, что хранится в нашей глубине, благодаря чему, когда мы их выражаем, мы чувствуем себя комфортно и душевно спокойно. Подумайте сейчас, а в чем можете быть талантливы вы? Задайте себе этот вопрос. Возможно, ответ хранится в вашем детстве, в ваших мечтаниях, которые когда-то ваши родители просто взяли и заблокировали, сказали «нет, петь». Петь ты не умеешь, голоса у тебя нет. А на самом деле этот талант просто спрятался в глубине вас и хочет проступить наружу. Так, с вами была Ирина Бухарева, эксперт-графолог, графология Дефис, .ру. Не храните свои таланты, вытаскивайте их на поверхность.